Когда чувства и рассудок уравновешены, человек свободен. В самом этом равновесии свобода. В самом этом равновесии центрированность, безмятежность, молчание. Когда головы слишком много, а ее слишком много, убийственно много, она не допускает ничего невыгодного, не допускает ничего бесполезного. Но любая радость бесполезна. Любая радость – просто игра. Игра без всякой цели. Любовь – игра, в которой нет цели. И танец, и красота. Все, что важно и значительно для сердца, бессмысленно для рассудка. Поначалу нужно будет многое сделать для сердца, чтобы восстановилось равновесие. Нужно будет перетянуть чашу весов на сторону сердца. Нужно будет дойти до противоположной крайности, чтобы вернуть равновесие. Мало-помалу середина будет найдена, но сначала нужно дойти до крайности. Слишком велика была до сих пор власть рассудка.